Значит, это в продолжении, так скажем, видео про датчик температуры воды, который у нас не работает у большинства, у людей. Значит, смотрите, заказывал я его на китайском сайте AliExpress. В предыдущем видео я там все рассказал, показал. Вот. Значит, что хочу рассказать сейчас. Значит, вот так вот я его поставил сюда, впилил. Хотел чуть-чуть сюда вбок его. Блядь, что ж ты? Вот. Сюда чуть-чуть. так вот сюда чуть-чуть поближе, чтобы сюда еще что-нибудь влезло. Но я надеюсь, сюда что-нибудь еще влезет. Тоже закажу, поставлю. Вот. Значит, так вот он работает, когда выключен. Точнее, <laughs> не работает, а выглядит. Не так вот он выглядит, когда работает. Датчик температуры, в принципе, работает. Все с ним хорошо. Все нормально. Вот. Значит, подключено на плюс-минус. Значит, плюс я брал из из замка из замка зажигания идет провод э, черненький, вот видите, вот этот вот черненький провод, вот я к нему подсоединял э, плюс, да, то есть, когда на, на разрыв, то есть, когда выключается зажигание нету, когда включаете есть, вот это к этому проводу я подключал этот датчик, массу, соответственно, я Захерачил вон там, где-то на саморез, прямо на корпус прикрутил. Остался зеленый провод, который мы в свою очередь прокинем в подкапотное пространство. И там подключим к датчику температуры. Вот. И это все будет работать. Так что еще будет одно видео про то, как я установил, значит, этот датчик туда. И как все заработало, и как это работает, и как это выглядит. Значит, просверливал я дырку отверстие такой херней блядь, для ну вообще для жестких материалов типа как здесь бывает для дерева такая как не фреза не фреза не знаю я в шуруповерт сунул сюда 51 миллиметр так она 52 и 51 просверлил и туда ее плотненько так втоптал плотненько чтобы она держалась без не болталась блять а плотненько сидела что потому что там крепление которое идет в комплекте ну как в шестерке она говняная и мне не очень оно в принципе понравилось вот, и так будет круче, поэтому как-то вот так. Так что ждите следующее видео про то, как я уже поставлю датчик. Когда придет эта фигня, мы сделаем распаковочку с китайского сайта, распаковочку сделаем, покажем все это видео, как это пришло, что это пришло, как это подходит и как мы потом будем делать тоже я это все покажу. Так что вот, давайте счастливо, до следующего видео.